осознаем в это состояние чтобы разобраться с ее жизнью какое-то отношение к ее жизни ты имеешь нет а сейчас в прокачке для чего ты вышел вышла наверх хочешь наверх сейчас хочешь наверх так да хорошо Теперь я к тебе обращаюсь. Справа у коленки стоит эта энергия? Внизу справа у колени? У левой коленки она стоит? В районе колен. Так. Я вижу по центру. Энергию? Да. Давай сделаем... Возможно, ближе к левому. Она рассредотачивается от правой стороны налево, да? Это то, что тянет ноги твои в, земном, в земной жизни? Я сейчас энергию ощущаю. Уровень, странный уровень между сердцем и э, солнечным сплетением, не понимаю. Сейчас подожди, подожди. Это э, к нам спускается на общение. Давай этой энергии э, покажем свет, и ты ее просто проведешь, отпустишь на свет. Ей надо в мир душ. Сделаем? Да. Здесь закрыты наши методики по отправке души в свет. Скажи до свидания. До свидания. Если ты хочешь что-то ей сказать, передай вслух, если надо общаться. Mm -hmm. Есть ощущение такое. Зачем так долго сидела? Почему она возле тебя прицепилась, ты не знаешь? Она говорит, надо. Другого пути не было. Именно тебя выбрали для того, для чего? Она мне показывает бабочку. А, душа чистая у тебя? А... Она мне показывает символ бабочка. Бабочка. Она уходит. Не ее остановить? Душу в свет. Проговори прощание, скажи, пусть выходит на свет и притягивается на, свою, на свой путь в мире душ. Оксана, я что-то блокирует уши. Я очень плохо тебя слышу. Так хорошо. Левое ухо, прям как. Слушай меня, душа выведена на свет, поставлена. Да, она в луче. Попрощайся, отключает этот луч от себя. Все. Теперь на тебе фокусируемся. Скажи мне, пожалуйста, что на ушах? Что конкретно у тебя на ушах? Справа чисто, слева. Прям ощущаю энергию. Цвет серый откуда тянется серый цвет просмотри путь где серый цвет возможно нити канаты куда-то уходят или она блокируется на ухе фокусируйся на этом сером пятне при понимании приходит четко и ясно на счет три. Раз, два, три, прослеживая путь. Рассасывается в виде страха. Здесь удалены несколько минут работы по дезактивации серой энергии и удалению ее из организма. На физике это болевые ощущения. На выдохе болевые. Угу. А на вдохе? На вдохе мне показывается женщина с рыжими волосами. Это то, что и серой энергии сейчас материализуется? Не, не, я не, не, не. прям картинку показываю. Я спрашиваю, эта энергия приняла облик женщины? Ответ. Ты есть эта серая энергия? Ты есть эта серая энергия? выйди и встань перед ты серая энергия да скажи пожалуйста общаться будем давай поговорим вдох Выдал. Как тебя зовут? Помоги нам, если ты пришла в помощь, помоги нам разобраться. Как тебя зовут? Я не хочу уходить. Почему ты не хочешь уходить? Ты сколько лет мешаешь? Для чего ты с ней? Для чего ты рядом с ней всегда? Объясни, пожалуйста. Подпитка черных каналов. Можешь назвать период времени, когда ты при... приноровилась к Наталье? Перенатальный период. О, -о, О от рождения? В момент рождения раньше в момент выхода э, на белый свет на рождение момент раньше зачатие позже в момент прохождения родовых каналов раньше. сама можешь сказать Вперед, когда она была mm -hmm. внутриутробно Да. А возраст? Mm -hmm, пятый месяц, не понимаю. Пятый месяц. <coughs> Пятый-шестой. Пятый-шестой в этом переде. Что происходило в этот момент? Расскажи нам, пожалуйста. Не хочу. Скажи, пожалуйста, Наталье, нужно помочь. Мы тебя отправим в твое место энергетического нахождения. Нужно расставаться. Время пришло. Время пришло. Ее душа готова расстаться с темными энергоканалами. Ты не можешь пойти против воли ее души. Ты знаешь это. Давай пообщаемся, тебе легче будет отсоединиться от ее тонких тел. Давай будем говорить, дышим, вдох, вдох, Наташа, выдох, синхронизируешь физическое тонкие тела. стоит энергия она рядом да скажи пожалуйста как я могу тебя называть как тебя зовут ты страх призрак я ощущаю ее холодом Давай с ней пообщаемся. Нам надо все-таки по доброй воле, чтобы ты отказалась ее присутствия в твоей жизни. Хорошо? Я буду задавать вопросы. Ой, у меня в голове начинают чертыхаться и все остальное. Выдавай. Mm -hmm. Выдавай сюда. Ты не хочешь выходить? Тебе придется уйти. Я буду сейчас применять практику и ты уйдешь. У тебя нет выбора. Ты должна будешь уйти. Ты слышишь, что я тебе говорю? Порчи сделали. Говори. говори все что знаешь что должна сказать и выйти больше ты питаться не будешь говори я не даю ей говорить почему Скажи, и она должна все знать. Мы сейчас проведем практику. Она знает. Говори сюда, говори. Ты против ее воли находишься рядом, ты знаешь? Я вижу ее сейчас черной точкой. На уровне третьего глаза. Если она мне скажет такое ощущение, что я вижу образ, и сразу образ светится, боль усиливается в позвоночнике. Я спрашиваю эту энергию, это твое влияние в подлопаточной боли? там было блокируешь и локация твоя там правильно я понимаю ниже еще ниже копчик выше поясница и так это порча перинатальный период да да а каким образом что и... произошло Каким образом порча была нанесена? Прям на ребенка внутриутробно. Я так понимаю, что это что-то от родителей тянется. Рот, женщина, род отца. Угу. Не хотели, что рождалась. Угу. Вообще не хотели. М -м. Оказывали магические влияния. Да. Обруч. Я вижу обруч. Где? На чем именно? Mm. Mm. Mm. Mm. Может, ей передали на голову. Он ее просто ел. Матери. У мамы тоже обруч, и у Натальи, так? Mm. Наташа, снимаем обруч. <coughs> Давай. Насчет а, сила слова у нее сила слова мы сейчас обнулим деструктивную программу по а, свободу слушай меня по постой да а, ожерелье золотое ожерелье энергия золотого ожерелья я отхожу Объясни, что происходит. На тебе одето золотое ожерелье. Не дано. Ну. У тебя сейчас есть где-то оно? Это существующий предмет? Оксана, я здесь, я вижу лицо. Оно э, очень яркие красные губы. Оскал. Ага. И глаза увидели лисиц. Ага. Э -э. Угу. Прямо перед тобой, так? Прямо было передо мной. Волос длинный. Прямой. Четкого лица нет. Это как прямо как в энергии вырисовалось лицо. Руки у меня прям не имеют. Похоже на колоды. Не понимаю. Она за руки держит? Через руки? И ноги И ноги. Как в... ощущение, да, как кто-то держит, как кандалы. Угу. Как, ну, вот, просто на деле в реальности колодами ощущаю. Прям не имею. Я не чувствую физического тела. Теперь слушай меня. Ноги ниже Лени. колен. Но Эл... я чувствую. Я чувствую э, область э, первой чакры. Э, прям вот. Да-да-да. Сейчас снимаем. Послушай меня. Вверх. Ушла. Точно да. ушла. Куда ушла? Куда ушла? В черную дыру ушла. Да лучше Аккуратно, физическое ничего не задеваешь в свое тело. Накидываешь сверху. Будет сопротивляться, возможно, издавать звуки, откричать, все что угодно может быть. Получается у тебя? на вдох энергию выделили на выдох обвиваешь есть давай давай старайся старайся старайся. сопротивление оказывает? да не дает дышать дышим вместе со мной вдох выдох Прощаемся с каналом этим. Сейчас ты будешь свободно. Она мне пытается миллиард картинок показать. Нет, давит. картинки не смотрим. Нет, картинки не смотрим. Ты занимаешься управлять. Удаление пошло в образ между глаз. <как> Снимаешь по всей поверхности. Напитываешь энергией, когда она обессилит, скажешь, мне мы ее удалим. Хорошо? Да, я чувствую. Она будет как тяжелая тряпка обвисать. Пошло. Руки отпускают, еще так, район, так. на ноги давит и прям Давай давит. Вдох. Меньше говорим сейчас работа на вдох. Набираешь энергии. Солба из не тоже снимай. Смотри, чтоб на спине ничего не было. Она как медуза, да? Проникает проника Да, она все. очень давит. Давай. Им долго работать нельзя. Напускай энергию. Она размокает, и мы ее удаляем. Руки отпустила. Так. Район мочевого. Снимаю давление с мочевого. Раз, два, три. Но ну, вдох-выдох. Синхронизация пошла. Легче? Да. Молодец. Теперь она, как я не знаю, как в общем, как огромный пласт лежит на ногах. Так, можем удалить да. 1 2 три на выдох сбросила ушла сильнее уходит чувствую облако коленок область икорка просто вцепились как в 4 5 рук это другая энергия черные плети Это та же энергия или Левая уже? Левая отпускает сторона. Угу. Та же. Мне показывает угу. ее шариком, она начинает светиться. Правая упорно держится, но спускается вниз. Все, все, все, она сейчас будет скатываться, она очень клейкая. На выдох с сб... Уходит плавно, но уверенно на выдохе работаешь ощущаю магнитом угу. есть такое сейчас увидела ярко-желтый и фиолетовый две энергии видишь да шарик вижу присадка ушла Сосредоточься на присадке. Сейчас полностью освободиться надо. На выдохе. Я стараюсь. Ноги пошло. Энергия магнита. Я не, не осознаю для чего. Посмотри на ноги. Обрати внимание на ноги. Я вижу силуэт. Взглядом сбрасывай через намерение. Не жалей, не жалей. Отпускай ее. Не нужна. Не нужна. Давай, работай, вдох, выдох. На выдохе она уходит. Медленно и уходит. Давай, работай, работай. Это проводы уже, все. Она не нужна тебе. Она со мной говорит. Давай удаляем. Не смотри эти картинки. Это иллюзия. Это специально делается. Отвлечь внимание, пристать назад. Помочь тебе? Да. Я рядом у твоих ног с левой стороны нахожусь. Все Посмотри, от колен вниз у тебя розовая красноватая кожа, как свежая кожа нарушая. Видишь? Да. Так, стоп. Теперь э, вот так. Чёрная вот... точка уходит вдаль. То черная точка уходит вдаль. Ксюха, закрой краю чёрную дыру нам. Так, хорошо нам пока она не нужна. Обсматриваешь тело присадка была обширная пронизывала голову затылочную часть края имела на пояснице пропитывала физическое тело Мне впереди. нравится то что я вижу что видишь череп где это его видишь перед собой прям я вижу он видит дымки плотной густой дымки она ах, ее надо Нас слушай. Мы не задолбали. <св> Мы сейчас ее поднимем наверх. Раз и навсегда вы забудете о ее существовании. Все темные каналы. Раз и навсегда. Эта практика проводится по ее воле, выбору души. Вы не имеете права остановиться нам в поперек ее воля. Значит, Оксандр, давай... Ты стоишь... Ты... <смех> поток, поток и Наташа, <смех> насчет... Пошла вверх, на вдох, меня слушай. Пошла вверх, вверх, вверх. вверх. вверх. На свет пошла. На свет идешь. Только на свет. Держишь? На свет! Уничтожай через черную дыру. Только на свет. Душа идет на свет. На свет домой. Ищешь дорогу домой в тонком плане. Лузис белый, видишь? Да. Туда. Вперед, туда. Больше ты там не будешь. Вперед! На вдох, вперед. Я тебе сейчас покажу твою семью. Давай, вперед. Вперед, присоединяйся. Всё, ну, Слава Богу. Только вверх. Я чувствую через затылок по спине жар. Отлично, на вдох. Ныряй туда. На ногах черное ушло. Летишь плавно, мягко, плавно и мягко, притягиваешься Все, через бужу, поменяла, золото и свет внутри груди, притягиваешься вверх, ты можешь поменять это на белый свет, белый красивый свет, Белый свет. Надо накрыть этот канал. Сейчас ты уйдешь в семью своей души. Золотистый цвет. Легко? Заходишь? Да. выделим мне. Какой? Золотой. Ты идешь на золото, я работаю с Оксаной. Тянешься вверх? ушло. ушла. Зацепилась. Зацепилась. Зацепилась Ты где? Здесь. Здесь, хорошо. Притягивайся на то, Она что тебя притягивает. Она притянулась. притянулась? Угу. В каком свете стоишь? Белый, золотистый, светящийся. Умничка. Теперь на вдох, впускаешь в себе энергию, на вдох. Она уйдет в физическое, наполнит тонкие тела. Когда наполнишься, скажи и начнем разговаривать. Отлично. Угу. Пошло, пошло, пошло. Давай вдох, выдох. наполнение проходит я вижу ее видеовала хочу расширить шире у меня не получается не надо расширять, заходи в овал ныряй туда я там хорошо, еще раз вдохни глубоко еще раз Распирание есть в теле? Да, по всему телу, как... опять-таки. Растекается. Магнит. Руки, ноги, колени. Другого качества ощущения? Мягкое, плавное ощущение есть? Э, да, это магнит. Горло не чувствую, голову не чувствую. Отлично. Сейчас ориентируешься на мой голос. Здравствуйте. говорить конечно будем здравствуйте меня зовут оксана а рядом со мной находится еще mm. один гипнолог ее тоже зовут оксана а скажите пожалуйста здравствуйте. что здравствуйте очень приятно с вами общаться скажите пожалуйста вы высшая я душа да mm. очень приятно я по наполнению ощущаю что душа у нее необычная у вас какая-то ну, такая специфическая вибрация идет, так и есть? Да. Очень приятный голос, тембур приятный. Скажите, пожалуйста, знали, что на встречу придем? Запрос был? Она ждала. Долго ждала? Всю жизнь. Всю жизнь ждала. Ну вот мы и здесь. Большое спасибо, что вышли к нам. Очень сложно прошла она путь. Наверное, вы видели, были свидетелем. Только что. Отвязались ли мы от темных каналов целиком и полностью? Нет. Что еще нужно? Одна и пожалуйста повторите одна энергия одна еще есть если я передам ей практику сработает она на ней да а я бы попросила объяснить два раза в день достаточно будет эту технику проводить в течение двух недель даже одного даже одного я передам ей практику спасибо большое скажите пожалуйста какая миссия ее в роду она какая-то специфическая энергия как Я сила рода выполнила освобождение душ а каким образом она знает нам не расскажет <связь> аскеза через аскезу? И было тяжело. Да, и было тяжело. А можно ли узнать, прошла ли она период испытаний? Да. Он закрывается для нее, да? Нет. Но если она прошла испытание, я так понимаю, что период, период тяжелый в ее жизни должен да. закончиться? Скажите, пожалуйста, будет второй. еще будет один? Возможно. А как не допустить, чтобы такой тяжести не испытывал человек на земном уровне? Много несет за собой? Практики. А какие практики посоветуете? Она их не знает. Почему не слышала? Не делает. Не делает? слишком много направлений угу. информационно жертвует постоянные жертвы постоянно собой жертвуют так да а каким образом, каким образом ей можно помочь? Вы можете ей прислать понимание, как ей облегчить ее страдания и вот эту жертвенность, каким образом приостановить? Или это в программе ее? Программа. Иногда есть программа. Она ага. знает, она видит, чувствует. Она может даже думать. Она даже может разрываться изнутри, но она сделает так, как она чувствует. Она не сможет переступить. Сильное наполнение у нее, да? Даже если потребуется ее жизнь. Ну, это, конечно, достойно восхищения. А могу ли я вас попросить? наполнить ее силами, оптимизмом. Что мы можем для нее сделать? Чем помочь? Радоваться жизни. Научиться. Себе не хотите помочь? Мы себе всегда пытаемся помочь. Мое дело предложить. А каким образом вы хотите помочь? Вы не ответили. Ну, люди всегда хотят себе чем-то помочь. Всегда есть разнообразные варианты помощи. Какую-то я могу принять, а от какой-то я буду вынуждена отказаться. Она владеет этой инструкцией. Но вы не ответили. Я могу с ней лично поговорить. Да. Хорошо, спасибо. Я у нее спрошу. У нее останется понимание происходящего. То есть вы считаете, что она себе достаточно помогает? Нет. А где упускает возможность себе помочь? Мысли. А что в мыслях? Роятся? Много. Она знает силу своего физического мозга. Посыл? Силу физического мозга. Как это интерпретировать? Что сказала, то и получается? Даже что увидела. Даже что, что захотела. Через какие методы, методики материальной жизни физических тел. Угу. Можно достичь того, что люди хотят. Она несет большую ответственность. Она не говорит об этом. Она боится сказать. Боится сказать. Мне интересно следующее. Я так понимаю, что у нее потенциал материального. Простите. Страх материализовать материальное. Она mm -hmm. понижает вибрации осознанно. А что вы посоветуете в этом случае? Как ей преодолеть? Это нужно ли преодолевать? Как ей синхронизироваться между духовным и материальным на Духовным на 80 процентов ее нужно заземлить да через она не знает не знает каким образом нет а вы что посоветуете в качестве заземления пара еще раз скажите пожалуйста пара Ей нужна пара, да, которая будет ее вызывать интерес к жизни, да? да? Можно задам такой, скажем, откровенный вопрос. Пара. Ее пара где? Рядом. Как выглядит? видит материальные знаки, она почувствует. Где-то рядом совсем находится. Она слышала уже. Не видела. То есть она его узнает по голосу? Она о нем слышала о его а, существовании. Все, Правильно мы понимаем? Да. Скажите, пожалуйста, потенциал в отношениях будет? Да. Угу. Что они будут друг для друга? Кармическая связь, родственная душа, просто земные хорошие отношения. Как, как это можно будет интерпретировать эти отношения? Назвать? Всего все уровни? Баланс всех уровней. Да. Скажите, пожалуйста, опыт общения с вами был у Наташа? Она говорит, что она ощущала общение с вами. Да. Был? Да. Интересно, а ну, я просто по своей практике знаю, что очень сложно высшему я пересечь вибрационный коридор это легко для вас легко Да. значит уровень ее вибрации достаточно высок Да. спасибо большое очень интересно ангелов-хранителей покажете ее да. наташа ты видишь тебе показывают Подойди, поздоровайся, скажи им спасибо, выскажи благодарность свою. Можешь про себя. Их много. Все, все небесные? Они светятся. Небесные или земные? Или есть и небесные, и земные? Я не всех даже могу различить. Ан, э, основных э, семь. Основных семь. Это семья души? Чаша Граля выстраивается. Угу. Интересно. Кто я? Говори, говори с ними, общайся. Обнимай. Ангельская энергия вышла. Обнимай. Выкажи им свою любовь и благодарность. Они материализуются часто. Они мне говорят, что они показывали через. А, я не знаю, как это назвать. Знаками что-то показывали? Прям энергии показывали. Это когда не сон, но и не я. Их там было много. Алтарь. Они показали меня. В виде материального предмета, это чаша Грааля, они меня оттуда достали, я не верила, мне вообще сложно Тут понимать, интерпретировать сложно? Да. Для чего чаша? А спроси их, они тебе сейчас ответят, спроси, пусть объясняют. наполнять наполнять как сосуд людей так мир мир я же делаю медитации ощущения земного шара полностью а потом не хватает сил Давай тогда спросим у твоих ангелов. Я я просто от себя задам вопрос, хорошо? Уважаемые ангелы, высшие аспекты, которые вышли к нам на общение, я правильно понимаю, что что Наташе нужно не весь мир спасать, а определенных конкретных людей, правда? Да. И не землю наполнять, а людей, которые обращаются к ней за помощью. Да. Но у нее, к сожалению, сейчас понятие не совсем сформированное, да? Да. Она должна принять тот момент, что люди, которые к ней обращаются, уже наполняются определенной энергией. Но Наташа хочет более масштабных свершений, так? Жалость. Всех жалеет. Могу ли я спросить? Должна ли она оказывать помощь, если люди ее не просят? Нужно ли всех жалеть? Нет. Она может. Ей позволено. А что ей еще позволено? Что она может в этой жизни? То, что не могут другие. Все. А что вы хотите знать? Мне интересно ее такой специфический труд. Да, она занимается с очень тяжелыми детьми. Это ее программа. Вы ее привели к этому? Нет. А кто? Она. Она сама выбрала. Познавание своих сил. Но довольно сложный сложный труд. Она знает. Как ей наполняться энергией и как защищаться? Я так понимаю, что многие, кто к ней обращаются на очень тяжелых темных подгазках, да? Она выкачивает всех. Угу. Техники и практики у нее есть, я так понимаю, да? Она подключается и делает это так, чувствует. Угу. Этого достаточно, да, для ей на данный момент? Да, но это ее нарушает, разрушает. А как восстанавливаться, она не знает. А где проблемное место? Спина. Голос. Горловая чакра. Спина. Ноги. Ноги питают. Через ноги нужно заземляться. Спина плечи ее сгибает. Я могу вас попросить наполнить ее целительной энергией и защитной изнутри? Прямо сейчас? Да. Пожалуйста, наполните ее в нужной мере. Вам все-таки хорошо известно, как это, какое количество энергии нужно ей. она осознанно расширяется угу, спасибо большое сама она может это практиковать да зафиксируйте ей это ощущение мы можем продолжить да скажите пожалуйста Зачем ей, для чего ей видеть все, понимать и слышать? Замысел Бога. Замысел Бога. Для опыта абсолютной энергии, правильно? Она знает. И если она узнает всю правду, она знает, что захочет раствориться энергией всего сущного. А она не позволит этого. Есть еще дела на земле. Дела на земле, да. И будет больно. Она душой будет там. Телом здесь. Я правильно понимаю, нужно повременить с переподключением на абсолютный свет? Нет. Сейчас я это покажу. Я просто э, понимаю, что у нее есть много вопросов. Побеседуем или поднимем ее на абсолютный свет? Поднимайте. Хорошо с вашего разрешения.